Я приветствую зрителей канала Форума свободы России в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас эксперт американских аналитических центров Ксения Кириллова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я бы хотел поговорить о теме, которая находится, наверное, в центре внимания. Это то, что происходит в Беларуси и то, как это связано с Россией и окружающими странами. У Лукашенко недавно была большая речь, в которой он рассказывал о том, какие у него планы внешнеполитические, внутреннеполитические. Но мне это немного напомнило какую-то прямую линию Путина. Ну, с поправкой на э, лукашенковскую стилистику. А, ш, вот, Ксения, на ваш взгляд, что это? Это попытка сейчас начать конкурировать с Путиным? Э, или это э, какое-то другое шоу? Ну, э, на самом деле, извините, Просто я буду, наверное, говорить в этот раз чуть ироничнее, чем обычно, потому что про Лукашенко очень трудно говорить цензурно и серьезно. Вот. Но на самом деле конкурируют они давно по-своему. И вот эта речь Лукашенко, этот разговор самим с собой, собой, да, в нем, в общем-то, в очередной раз Лукашенко пытался подчеркнуть свою многовекторность якобы, да, и в очередной раз послать какие-то сигналы Москве и даже Западу, что у него, в общем, как бы получилось не очень хорошо в его специфическом стиле. Вообще, чтобы понять, что происходит в отношениях Путина и Лукашенко, это очень сложные интимные отношения, надо быть, наверное, сексапатологом. Но я постараюсь вот э, немного небольшой экскурс дать, чтобы вот понять, чтобы понять, да, отвечая на ваш вопрос, что между ними происходит. Казалось бы. Да, есть точка зрения, что Лукашенко ⁇ это такие вот младший брат Путина который делают все, что тот ему скажет, и там в Беларуси Россия обкатывает репрессивные методы, да, которые потом используют у себя в стране. И мы видим, что да, действительно, какие-то методы репрессии сначала применяются в Беларуси, и для России даже кажется в какой-то момент дикостью, что ну, у нас такого быть не может, а потом через пару лет все то же самое происходит в России. То есть это вот такая вот э, мигрирующая репрессия. Да, вот. С одной стороны, да, и что действительно какие-то ключевые позиции уже давно сданы России. То есть, например, сотрудники белорусского КГБ практически все проходили подготовку в Москве. И мы видим, что российские спецслужбы себя на территории Беларуси. Вспомним историю да, с Павлом Грибом, похищением Павла Гриба. Они действительно чувствуют достаточно вольготно. И военные российские присутствуют. С одной стороны, да. С одной стороны, конечно, Проникновение России в Беларусь уже достаточно серьезно, и э, понятно, что Лукашенко никакой не гарант независимости Беларуси в этом смысле. С другой стороны, определенные трения между ними есть и были всегда, потому что двум диктаторам в одной берлоге тесно, и э, Лукашенко действительно не очень удобный для Москвы партнер. Просто потому, что свою власть он не хочет делить ни с кем, даже с Путиным. Он абсолютно в этом плане диктатор, такой классический. И за счет чего он пытается удержаться, это вот именно играть на два фронта. И, кстати, довольно долго ему это удавалось. То есть он представлял себя в качестве единственного гаранта суверенитета Беларуси перед лицом вот угрозы э, поглощения страны со стороны России. На самом деле это, конечно, ложь насчет единственного. То есть, например, приближенные к Лукашенко аналитики пытались выставить всю практически прозападную оппозицию, начиная еще с Андрея Санникова и заканчивая нынешними оппозиционными кандидатами да, вот прошлого года, пытались выставить агентами России. Ну то есть здесь, понятно, идет конспирология с перехлестом. Кто-то, конечно, пытался из этих людей заручиться поддержкой России, ну, просто потому что понимал, что хоть как какая-то опора там нужна против Лукашенко, но это скорее были какие-то вот аппаратные политические игры. Я бы не сказала, что там, уж тем более Андрей Санников, да, уважаемый человек. То есть записать всех скопом в агентуру, это, ну, достаточно э, странно, да. То есть э, тут понятно, что люди работают на Лукашенко, пытаясь представить его вот в качестве такого гаранта, что да, там он сукин сын, да, ну это наш сукин сын, а иначе придет Путин, а иначе захватят Беларусь, а иначе построят российскую авиабазу. А смотрите, в 2015 году Лукашенко отказался эту авиабазу развертывать. Ну, то есть вот последняя надежда. Более того, после заключения Минских соглашений Лукашенко еще и пытался отыграть роль донора безопасности в Европе. Ну, сейчас смешно вспоминать уже, да, про это. И в общем-то и белорусские оппозиционеры Украинцы предупреждали много раз, что не надо на этот имидж покупаться и верить Лукашенко нельзя. И Запад не особо покупался, но играл э, Лукашенко против Путина. То есть прямо там очень уважаемые эксперты в кулуарах говорили здесь, что вот как играли Брозом Тита против Сталина. Вот также есть смысл играть Лукашенко против Путина. Он, конечно, там ужасен, но тем не менее он действительно вот э, просто конкурирующий диктатор, и это нужно использовать. И действительно, и э, в этом смысле э, шла информация со стороны вот этих белорусских аналитиков о том, что Россия будет дестабилизировать Беларусь и смещать Лукашенко. Ну, просмещать, я думаю, это как бы перебор, но опять же это было не лишено оснований в том смысле, что понятно было, что России выгодно, чтобы Лукашенко действовал абсолютно брутально, кроваво зачищал позицию, чтобы Лукашенко испортил отношения с Западом, соответственно, сломалась бы его политика многовекторности, и ему бы от России некуда было деваться. Ну, как бы глупо считать, что это невыгодно. Конечно, это было выгодно Москве, но здесь опять же дьявол в деталях. Да? да, Лукашенко прямо называл Россию угрозой своей безопасности и вот задержал вот этих 33 богатыря, да, помните, в прошлом году сотрудников ЧВК Вагнера как раз до выборов. Но на самом деле, опять же, тут очень важно понимать, что дьявол в деталях. Да, России это было выгодно. Они не скрывали, но дестабилизировать они хотели не для смещения Лукашенко, а скорее для того, чтобы его привнудить вот к этой вот глубинной интеграции, да, то есть чтобы ему некуда было деваться. Не, э, не сместите загнать в угол. И вот смотрите, интересная цитата. Августа прошлого года, как раз после 9 августа, деловая газета «Взгляд», где, в общем-то, не, не, не только грубая пропаганда в стиле Аля Скобеева, а где какие-то технологии, достаточно близкие к Кремлю, часто появляются. Да? То, есть, то есть, в общем-то, можно понять, чего не хотят, если некоторых авторов прочитывать. И вот они, оттуда цитата что вот после вот этих, значит, брутальных зачисток, да, после этих выборов пишут они, что вся многолетняя стратегия Лукашенко по нормализации отношений с трансатлантическими государствами для баланса российскому влиянию окажется под угрозой коллапса. К тому же сам Лукашенко после выборов уже не будет батькой для значительной части населения страны. А значит, его возможности по противодействию российскому давлению будут ограничены. Ну, я люблю этих людей за их откровенность. То есть, ну, вот, вот действительно, точнее, не скажешь, что не я говорю, а они сами говорят. И в этом плане да. Но! А вот теперь очень важно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Это часть правды. Но с другой стороны, Лукашенко эту тактику понимал и видел. И понял, что этим можно воспользоваться, чтобы списать все свои выходки перед Западом на козни России, ну а перед Россией мы знаем на, на, на козни Запада. То есть с одной стороны, смотрите, вот когда реакция на фальсификацию выборов и вот это брутальное подавление протестов в прошлом году, реакция США и Европы была уже откровенно негативной и казалось, что ну никак, никак уже отношения с Западом Лукашенко не восстановит, он кинулся налаживать отношения с Москвой. Притом пытался доказать свою жизненную важность для Кремля и играл достаточно тонко на главных кремлевских страхах. А именно, то есть он пытался внушить Путину и до сих пор, кстати, пытается, что основной целью, вот якобы вот этой организованной Западом цветной революции является Россия. А вот Лукашенко это просто герой последний богатых, который стоит на страже российской безопасности. То есть это действие Запада, это попытка дотянуться до россии мы тут на внешних рубежах да ну то есть вот эти его постоянные это, это цель это россия а не они а мы вот ну и так далее да то есть мы все эту риторику слышим то есть постоянно постоянно что вот они то те же самые технологии опробуют на вас просто мы тут испытательный полигон мы тут сдерживаем значит плотину мы тут пытаемся выставить, защищая россию там грудью и так далее это мы все слышали, но интересен другой аспект, что после событий 9 августа часть вот, вот этих самых приближенных Лукашенко аналитиков еще не теряли надежды продать его на Запад как самого антироссийского кандидата из возможных, что якобы любой другой согласится на глубокую интеграцию Беларуси с Россией, Лукашенко нет. Но я думаю, тут важно понимать, что это действительно ложь, просто потому что любой другой кандидат будет более подотчете народу чем лукашенко потому что все равно если человек придет путем демократических выборов у него отчетность перед собственными избирателями будет выше лукашенко то никакой нет там три процента или сколько 10% процентов него реальная легитимность поэтому понятно что но а вот все, что произошло, начиная от протестов и отторжения Лукашенко белорусским обществом и даже совершенные вот его режимом насилие над людьми, они объясняли сюрприз заговором России против Лукашенко. А, ну, мы все знаем, да, что в общем Россия очень любит вмешиваться в дела сопредельных государств. И ставить это под сомнение невозможно. И не только сопредельно, господи, у нас в Америке, да, мы сколько говорили на тему российского вмешательства, то есть я последний, наверное, человек вообще в мире, который будет его отрицать. Это, в общем, специфика моей работы, это вмешательство отслеживать. Поэтому я, естественно, Москву не защищаю, но пытаться представить искреннее возмущение и борьбу белорусского народа за свою, там не просто свободу, за достоинство элементарное свое, да, представить это происками России, ну это просто кощунственно, конечно. То есть это вот то же самое практически, что Лукашенко говорит, что это вот все э, делает там Запад, ЦРУ и так далее. То есть просто вот про просто изменено слово «Америка» на «Россия». И в данном случае это, конечно, ложь, потому что, ну, потому что это просто плевок в лицо собственному народу, что с той, что с другой стороны посмотреть. И, естественно, оправдать действия Лукашенко здесь, в Москвой, нельзя. То есть, вот хороший царь, плохие бояре его совратили, надоумили, там, не то ему подсказали и так далее. Но, дорогие друзья, да? То есть, вот интересно, что они преступлениями друг друга, они, они себя пытаются оправдать, вот эти два диктатора. То есть, при всем, при всем, что мы знаем о России, но ну, Лукашенко-то это не оправдывает. Здесь хорошая формулировка «оба хуже». И в данном случае это просто, конечно, представить вот этот вот заговор, представить то, что происходит в Беларуси, как заговор России, это как-то еще смешнее, чем представить это заговором Запада. А, и, и глупость вот этих аргументов видна даже из их, из аргументов вот этих текстов. Я просто приведу пример. Вот помните, может быть, сразу после 9 августа, когда это все случилось, Российская пропаганда встала на защиту Лукашенко, а Путин вот тогда взял паузу. То есть непонятно было, все-таки сольет он Лукашенко или нет. Помните, вот до их встречи в Сочи вот был вот как-то, ну, подвешена часть. российских пропагандистов ругала Лукашенко и говорила, не надо за него заступаться, он должен ответить за свою антироссийскую риторику. Путин молчал, часть говорила одно, часть говорила другое. И был вот такой вакуум. Вот вроде Москва ничего не делала. И вот тогда они написали следующий текст, цитата, вот это я не могу без смеха цитировать, невмешательство – это тоже форма вмешательства, особенно в тех случаях, когда Кремль оказывает, отказывает Минску в необходимых формах поддержки. Цитата. Финиш. То есть, э, дорогие друзья, да, <смех> вот поймите правильно: вот э, я говорю: российское, суть, российское вмешательство как явление есть. Но когда упрекают Москву за невмешательство и пишут, что невмешательство это форма вмешательства, то есть практически призывают Россию помогать Лукашенко и тут же пишут, что своим вмешательством Москва будет свергать Лукашенко и все, что происходит, это суть московского, значит российского заговора. Ну, то вы определитесь, пожалуйста, да, то есть, потому что вот, вот, вот такие вот прямые, это логические противоречия. Знаешь, Дим, вот как бы Москва же любит говорить, нас обвиняют несправедливо, на нас клевещет весь мир. И на самом деле очень трудно вообще путинский режим обвинить несправедливо, это надо очень постараться, потому что какое обвинение ни копне, оно подтверждается. Единственный человек, у кого получилось, Лукашенко. Потому что не вмеш... вмешательство в форме невмешательства, это даже для Кремля, это перебор, понимаете? То есть им вообще, по идее, нужно бы вот эту фразу высечь золотыми буквами, взять и повесить на щит прям на, на фасад МИДа, и всем показывать и говорить, вот смотрите, вы не верите, что нас обвиняют несправедливо? Вот, вот яркий пример, где нас обвинили несправедливо. То есть он сделал то, чего не удавалось никому. Лукашенко, конечно, в этом плане... Исторический, наверное, прецедент для нашего времени, потому что вот это действительно звучит бредово. И, ну, как бы, то есть Лукашенко пытался заручиться поддержкой Востока и Запада одновременно, в общем-то, врал и тем, и другим, как мы понимаем, пытаясь переложить ответственность значит, за свои действия на внешний заговор. Ну, потому что я говорю, вот, вмешательство в форме не вмешательства, согласитесь, нам бы всем такое вмешательство, я согласна вот если к нам сюда будет вмешательство в форме невмешательства я, я всеми лапами за, я не буду звать Путин в виде войска и оказывать как они вот говорят, необходимую поддержку не надо невмешательство это то, что нас полностью устроит вот, ну то есть длился, длился этот цирк значительное количество времени но Запад среагировал очень жестко и дал понять что он не будет прощать Лукашенко и не верит в вмешательство в форме невмешательства, потому что ну, даже они понимают, что это перебор и тот же Андрей Саников категорически возражает против мифа у Лукашенко как о гарантии. как раз я у него брала интервью он мне объяснял, что тут в общем сдал ключевые-то активы страны Ээээээээ... значит Эээээп... Путин и тогда же примерно год назад появляется новая конспирологическая теория согласно которой, тадам Дима, твоей версии у меня даже нет версии я просто боюсь, предполагаю. Положить... Уже, уже не Даже... Россия сговорилась с Западом, чтобы свергнуть а, Лукашенко. А, вот оно как. Вот ну вот действительно, потому что очень трудно же туда-сюда, то есть до Запада рассказывать, что это Россия виновата, в Россию рассказывать, что это Запад виноват. Не виноват один Лукашенко. Но если, что, чтобы как-то логически связать эти две, опять же, взаимоисключающие части, родился гибрид, сговорились. Почему против такого хорошего человека сговорились? Прям, прям удивительно, правда? Самый невинный здесь. Вот. Но на самом деле, опять же, этот сценарий справедливости ради, надо сказать, он предлагался западными экспертами тогда же, год назад, как желательно. То есть вот Дэниел Фрид и Брайан Отул в своей статье для Атлантического совета тогда еще в августе месяц прямо писали, что... А, цитирую, это 17 августа было 2020 года, значит, что если в рамках оптимистичного сценария Путин предложит поддержку новых выборов под наблюдением ОБСЕ, Запад, скорее всего, согласится на это. Ну, то есть, да, есть компромисс. На самом деле, это был бы хороший компромисс и адекватный шаг, но тогда никакой сделки не вышло. И э, вот тогда, 14 сентября 2020 года, Путин на встрече в Сочи полностью поддержал Лукашенко. Я не знаю, что это. Это патологический страх перед любыми цветными революциями, диктаторская солидарность или что-то. То есть очень многие, да, даже вот, более адекватные кремлевские политологи, упрекали вот за это решение, потому что ну, это, это просто лечь под Лукашенко, это оттолкнуть от себя окончательно белорусский народ. Протесты эти изначально антироссийскими не были, они были анти лукашенковскими, вот... То есть э, все издержки, значит, со стороны Запада. И в данном случае получается уже, что Россия заложник Лукашенко. Вот он захватил самолет с Протасевичем, Кремль опять вот как-то, да, поддержал или там промямлил и так далее. То есть Лукашенко понимает, он видит, что от него Путин отказаться не может и крутит уже как хочет. Творит все, что хочет, потому что Россия от него отказаться не может никак. И самое главное при этом при всем не теряет надежду заигрывать Запад. Вот, вот этой темой. А, и, тем, и вот тем не менее, сейчас вновь раскручивается тема о сговоре России-Западе, чтобы Лукашенко убрать. Но сейчас уже появилось основание для этой темы. А именно статья про Кремлевского политолога Федора Лукьянова. Вот на нее как раз ссылаются белорусские аналитики. И основная мысль, ее, в общем, выражена в заголовке. Что надо делать в Москве, чтобы привязанность к ней Беларуси не зависела от Лукашенко. Написано в августе уже этого года. И в частности, одной из таких гарантий называют привязку... Uh, ну вот, вот этой привязки, это постоянное военное присутствие, ну как бы вооруженных сил России вот, на территории Беларуси. То есть, проще говоря, если там будет база, если там будут военные, то, в общем, и Лукашенко будет не нужен. Смысл такой. Я эту статью прочитал вот выписал даже цитатки, из, это уже из статьи Федора Лукьянова, вот современной. Смотрите, что он пишет. Россия играть в бесконечные переговоры об интеграции больше не расположена. Нужен какой-то результат. Ну то есть, ну поняли они, что Лукашенко врет, проще говоря, да? И дальше Лукьянов рассматривает армянский прецедент и пишет, цитирую, тот факт, что Армения зависела от Москвы в сфере национальной безопасности, позволял России терпимо относиться к армянским внутриполитическим кульбитам. Радикальная смена правящей элиты в 2018 году не привела к разрыву или глубокому кризису отношений. А прошлогодняя война, проигранная Ереваном, превратила страну в фактически протекторат России. То есть, проще говоря, если в военном отношении страна будет от нас зависеть, да, то, в общем, уже не так важно, кто президент, самый прозападный к нам все равно придет. Если логика в этой сценарии, конечно, есть, но вопрос вот в чем. А это предлагает Лукьянов, человек очень неглупый. А мы знаем, что, я говорю, вот эта поддержка Лукашенко в Кремле, она действительно иррациональна. То есть это какая-то диктаторская солидарность, это какой-то вот иррациональный страх. И он тогда возобладал, ведь тогда тоже звучали голоса, что, мол, ну не надо ставить на Лукашенко. Это проигрышная ставка, он нелегитимен в глазах собственного народа. Раньше, да, у него глубинного вот этого народа была высокая поддержка. Но сейчас, как показали последние события, на самом деле нет, потому что та же Светлана Тихановская, да, это же не кандидат в плане, вот, не кандидат в президента. Она прямо говорит, что у нее политических амбиций нет. Ее задача ⁇ расчистить дорогу и добиться проведения честных выборов, на которые она баллотироваться не будет. Она не, не хочет быть президентом. То есть это просто протестная фигура, это символ не Лукашенко. И какую, какой поддержкой, да, по крайней мере, изначально, да, потом кто-то в ней разочаровался. Ну, понятно, потому что она и не политик, как бы она и не должна была. Но э, то, что она уехала, то, что там и так далее, пошли какие-то процессы. Но первая, первая реакция на абсолютно фигуру вот техническую, да, на технического кандидата, показала, насколько люди против Лукашенко были. Это потом уже у всех стало появляться там личное отношение к Тихановской или кому-то другому. Это уже как бы не важно в данном случае. Важно, что не за Лукашенко люди были. Ну вот, то есть, то есть вот сейчас эта связка, конечно, Россию топит. И были, есть головы в Кремле более адекватные, которые предлагают, что ту ставку на Лукашенко делать не надо. Но, я говорю, патологический страх. Как мы можем поддержать цветную революцию? И Лукашенко на этом страхе играет. Постоянно говорит, ну вот это же Запад делает эту революцию, завтра вы. При этом делает это абсолютно бездарно. Достаточно вспомнить, там вот, я не знаю, что там со спутников увидели Лукашенко в бронежилете, да, и там, там я не знаю, спутники попадали куда-то в океан, значит, что э, там, как он в бронежилете бегал с Колей. Разговор Майка и Ника — это, это потрясающе совершенно откровение были. Ну, то есть все это уже до, до такой клинической формы заведено. Уже, ну, он же откровенно над кремлевскими издевается. Просто Майка и Ника — это... И они вот делают вид, что они проглатывают каждого нового Майка и Ника, серьезным видом там что-то на это отвечают, потому что при этом видно по лицам их, когда вот они встречаются с Лукашенко, что они о нем думают, но, но если есть решение сверху, они не могут его как -то перейти. То есть для них любая, любая, любые протесты народные, они априори просто страшнее по факту. А вот что я хотел бы спросить, тот миграционный кризис, который создает Лукашенко, это, на ваш взгляд, часть его безумств, или это все-таки уже игра Кремля, эм, какая-то какая расплата за те кредиты, которые он буквально недавно получал от Москвы? А, ну, платить за кредиты Лукашенко, в принципе, не хочет. Это, это, это видно, вообще нету человека, который будет платить. Но на самом деле у меня, конечно, нет точной информации здесь. Выглядит это все-таки что-то Лукашенко сделал. Что все-таки вот он, он, он показал, да, как он может давить на болевые точки Литвы. Все-таки, но я, я я здесь не знаю всех деталей. Возможно, в Кремле это одобрили и поддержали. Потому что, в общем-то, в Кремле там очень большой зуб на страны Балтии, на их политику. Понятно, что к Литве там претензий масса. И я думаю, что как минимум тихо одобрили, тихо посмеялись да, над тем, что он сотворил. Но я не удивлюсь, если инициатива все-таки его, это на него похожа. Если говорить о странах, на которые точат зубы крема, я бы еще хотел вспомнить про Украину и тесную взаимосвязь возможных негативных событий, которые будут развиваться. В данном случае уже взаимосвязь с Белоруссией, потому что все больше агрессивной риторики со стороны Лукашенко в отношении Киева, украинских властей. Uh, уже рассматривает возможность исключить из конституции Беларуси пункт о нейтралитете и все это выглядит так, как будто uh, Путин и Кремль хочет втянуть Беларусь в свой уже давно идущий конфликт с Украиной и в данном случае. А, на самом деле он давно хотел, он давно хотел и с этой целью Кремль планировал еще в пятнадцатом году построить вот эту вот военную базу. В Беларуси как раз это означало бы фактически ее втягивание в войну. Тогда Лукашенко был э, стимул этого не делать, потому что он себя позиционировал как донор безопасности в Европе. И в этом плане он был для Запада ценен. И в этом плане он очень-очень не хотел терять этот статус. Сейчас, после всех этих там пиратских выходок с самолетами, после всей абсолютно неадекватной истории, после как раз миграционного кризиса с Литвой, воспринять Лукашенко как донор безопасности, но ну, будет разве что сумасшедший. Чтобы Лукашенко так воспринять, воспринять, надо быть вторым Лукашенко. Такого, слава богу, нет. Но э, дело в том, что Лукашенко все-таки еще есть что терять в Украине. Он дорожил всегда товарооборотом с Украиной. И смотрите, он все-таки не признает Крым российским. Да? То есть вот в последней своей речи с самим собой, он, как он сказал, что вот когда последний олигарх российский начнет обслуживать Крым, вот тогда я признаю. Да? То есть он все ставит какие-то условия. То есть он за что-то цепляется, мне кажется что Лукашенко же старый шантажист. Что в этой риторике может быть именно элемент шантажа, потому что он опять же пытается усидеть на двух стульях. То есть он наезжает на Украину, но при этом вот он не признает Крым. Да? И мне кажется, что вот это вот своего рода опять же запугивание. Смотрите, я могу вот так, я могу совсем лечь под Россию, я могу вообще втянуться в ее развернуть здесь авиабазу, и вам вообще будет плохо. А могу и этого не делать. И вы тут плюньте, вы не Америка, да, плюньте на права человека и на все, что я творю, и на все, как я дружу с Москвой, радуйтесь, что я еще вот этого не сделал, а вот что могу и сделать, да, то есть вот скорее вот тут какие-то такие месседжи, он же постоянно вот, постоянно играет, то есть он когда кидался в объятия России, ведь и тогда вот, вот эта параллельная игра совершенно, я говорю, выглядишь абсолютно уже в да, потому что там Россия кричит, вы наши братья, мы должны вместе бороться против там, Запада, который нас пытается уничтожить, и угрожал Западу Третьей мировой. Параллельно, вот смотрите, это заговор России против него, вы что, его хотят сместить, а он хороший. Вот как эту шизофрению объяснишь, Голова взрывается. То есть тем, что я заигрывая с Россией, в этом тоже мог быть месседж шантажа Западу. Смотрите, вот если вы меня сейчас не примете, я ведь совсем под него уйду. Смотрите, смотрите, уже ухожу. Смотрите, уже дверь закрываю. Остановите меня, останов... не дайте мне уйти, да? если я уйду. Так что просто не дайте мне уйти, перефразируя там Максима Леонидова. Вот. Я совсем-совсем ушел. Ну я уже все. Так где же вы в конце концов? Я ведь правда ухожу. Ну то есть этот цирк весь. Ну, то есть вот, вот мне кажется, тут конечно такая вот игра во многом есть, а Кремль все пытается его дожать. И думает, ну когда же уже? Вот когда у него уже совсем не останется возможности для маневра, когда он приползет? Может ли такое быть, что у Кремля не хватит терпения, и что действительно пойдет по сценарию вот белорусских аналитиков и Лукьянова, что будут вот уже другими средствами закреплять Беларусь и смещать? Теоретически да, потому что терпение любое не бесконечно. Но у Кремля очень сильный внутренний конфликт, вот на уровне уже прямо психиатрии. То есть и Лукашенко ненадежен, вроде надо бы убирать, но идти против дружественного диктатора, не то что дружественного, но сходного по менталитету, то есть вот против, против понятного им диктатора на поводу народных протестов, это тоже не вмещается в голову никак. И какая из этих тенденций победит, вот, рациональная или иррациональная, непонятно, потому что казалось год назад, да, что рациональная победит, победила иррациональная. И они все его ждут, а он все врет и врет в обе стороны. Я думаю, с Украиной здесь пока это идет какой-то вот шантаж. Ухожу, ухожу в монастырь, отец Золушки, да? Ой, этот отец принца, да, король. Ну, вот что-то такое. Посмотрим. Но я говорю: конечно, Лукашенко будет тянуть. Будет обещать и тянуть до последнего. Я не думаю, что он пойдет там войной э, против Украины и так далее. Потому что тогда за его шкуру вообще никто не даст даже ломаного гроша. И Москва, кстати, тоже не даст. Никому не нужен будет. Тогда уже окончательно никому. Э, ну, вот посмотрим, чем это кончится. Но риски для Украины в любом случае есть. Потому что Россия, не мытем, то катанием с Лукашенко или нет, она будет закрепляться в Беларуси еще больше. Это понятно. Спасибо большое за это очень интересное интервью. Мы будем дальше наблюдать за тем, как развиваются события. Но, надеюсь, все закончится мирно. Спасибо большое, что смотрели нас. И до встречи в следующих эфирах.